покажу как а, сделать оптимально а, мультизагрузочную флешку сколько я не пытался но два варианта я нашел самых нормальных и как бы проверенно пользуюсь до сих пор а, прежде чем делать упаковывать их надо чисто изо там посмотрите скачать с интернета если их нет, я поставлю их к себе, на ссылке. Упаковали, только упаковывать надо, ну в принципе, по желанию сделаю видео. Ладно, поехали, время идет. Ротус, в принципе, они все идут одно и то же, но она как бы обновленной есть, можете сайты скачать. Пробираем. если вот так вот упаковали любую систему которую у вас gtr не надо ставить mvare я предыдущих видео рассказывал почему что они на старые только идут и те которые вшитые здесь ничего не надо делать галочки ставить ничего ваша система ну в принципе всё, автоматически саму ставится только вот это maver и все в принципе стартуете она у вас все поехала сразу она будет у вас ну там потом ставите у вас будет она в системе DVD работать не CD а DVD вот это маленько посложнее открываем запуск от имени администратора Это предупреждение, обновление задания, обновить не надо, сервис, ставим настройки, а не надо веб-страницы, журнал событий, ну это и Droid, естественно, куда он будет статистика включить обновление обновление отключаем ключи слетят сразу применяем ну окей все а, здесь что делаем вот она мультизагруженная флешка заходим вниз а, какая у вас вот 4096 и флешку запускаем на 64 бита так как у вас оперативность система какая стоит в принципе здесь не надо ставить, вот так вот. вот здесь может не стартовать, но на всякий случай надо ставить. Закрываем подготовки этапа. Ну здесь, естественно, надо, пусть она все стоит, здесь она проверит, все сделает, скопирует файлы. А Здесь э экран будет у вас какой, может. Больше, может меньше но стандартный это у вас будет заставка флешку обязательно ставите tnc можно в принципе и fat -А, но и fat -А как бы ненадежно здесь идут сразу usb hd 256 на старые на новые компьютеры идут здесь обычно если что-то не получится ну, все равно должно получиться проверка, исправлять ошибки, но ну, поставьте. В принципе, отставится, ну, сейчас увидим, что у нас, вот она. Ну и поехали. Например, десятку делаем далее, выбираем десятку. Дальше открываем. Добавляем. Ну и в принципе поехали дальше. У кого-то семерка есть, у кого-то восьмерка. Ну, семерку делать лучше одну по одной, чтобы у вас не так, как у меня по одной. У вас потом просто не получится. И добавляем вот так вот все программы. Если вы не знаете, поставьте просто... неизвестный образ вас покажет прототипный Порт... поставить группы это совсем другое делать и далее ну и убираем здесь что у нас тут например программы запакованы потом можно будет открывать ну и так вот добавляем полностью все что там у нас дальше то же самое не знаем антивирусы если вставить Касперским далее выше ставим и поехали. Каспирски добавлять он же самое будет работать только э, другой системе. Люникс будет работать она. Но, да потом опять. Ну и при пределах разумного сколько у вас работа будет сколько занимает флешка у вас или жесткий диск ну и, или еще в vimpi для ремонта компьютеров но ну, в принципе запускаем и у вас сразу копирование начнется если нет поставьте жесткий диск или флешку форматировать и убираете галочку пускай она вас полностью очищает очистит и в принципе все поехали И ну сколько на жестком диске может быть и поменьше будет ну, у меня часа 3-4 64 гига а прежде чем делать а, постарайтесь отключить антивирусник, он не будет так проверять и будет веселее, побыстрее и в принципе все. Что-то где-то неясно, пишите в комментариях. Всем пока, до свидания.